Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала с вами Заново, я серий кролик Ну вот обычно в наших видео, которые вы, друзья, смотрите, огромное спасибо вам за это. Мы обычно показываем обзоры нашего хозяйства, или же говорим планы, как, что мы делаем, мы это не показываем, и готовим, грубо говоря, результат, то есть вот как это данное помещение. Поэтому, почему только это, потому что больше в жизни еще ничего не построил. Ну вот и продолжаем наш обзор, но с небольшой такой ноткой, небольшое количество информации своей жизненной по поводу данного маленького хозяйства. Смотрите, друзья, написали мне сегодня люди, как, чем, для чего, сколько, кого колю. Колю я кроликов своих от Миксоматоза и ВГБК. Двухвольнентная вакцины. она а, сухая, второй год колю такой вакциной. Рибовак, Россия. Раствор приготовляем, ну, натрий хлорид, вот здесь 5 кубиков, вот вакцина, горлышко обрезал, обрезал, разбавил и шприцом вводим. На 30 сутки после акрола, в обязательном порядке. То есть вот здесь вот наш выводок, который вот сейчас здесь находится, они уже килограмм 600, килограмм 500, им 50 дней, крольчата. Упитанные, хорошенькие, пузатенькие Это уже чистое серебро Орша плюс Чаусский район Да, где-то так Поэтому на 30 сутки Всех я их вакцинирую Как это происходит, к сожалению, не получается заснять Потому что или я дома, или Жинка дома Вместе мы довольно редко Поэтому одному снимать это неудобно. Да, я считаю, что каждый кроликовод, который занимается кролиководством, тем более, если есть у него помещение или там на улице большое количество кроликов, он обязательно в порядке будет эту процедуру проводить. Вопрос второй. Когда проводить повторную вакцинацию? Повторную вакцинацию, по, как пишут, по регламенту, через 3 месяца желательно, ну или через полгода. Я же делаю ревакцинацию через 30-й день после первой вакцинации. Это все крыльчат, есть тетрадка, мы туда легко это все записываем, бирочка висит, Орыша вам огромное спасибо, бирочка висит, мне четко и понятно, когда их нужно повторно. То есть в 30-й день они, я их проколол после окрола, в 60-й день после окрола я их повторно проколол друзья это тех кого я оставляю для себя то есть на племя на мясо один раз проколол и забыл потому что кролик живет 90 дней и слава богу все ну как бы не успевает он грубо говоря так кстати, разносчиком зараза. поэтому на 60-й день для себя я проколол, а потом уже через полгода. Но в нашей местности, Беларусь, Беларуси, область, у нас, разумеется сезонность э, лета комара. Это самый главный разносчик этой самой заразы. Поэтому весной у нас редко, когда простреливают, но все равно простреливают, поэтому нужно колоть в конце марта в обязательном порядке, чтобы в июне не было этой болячки в июле. и июля. И чтобы не было в сентябре, когда у нас массовое обычно заболевание данного вируса да поэтому в обязательном порядке в августе месяц до 15 августа нужно проколоть своих участков в обязательном порядке иначе как у меня было э, будет кана. плюс слава богу есть у меня устройство э, в дневное нормально а в ночной работает в постоянном порядке поэтому здесь не мух ни гамария, как вы видите здесь нет только паутина, которую нужно поснимать но это уже нюансы проеководства в помещении дальше Дальше, дальше. Один нюанс, вам это мало кто говорит. Если мамка сукрольная, ну, допустим, вот мамка сукрольная, все, достаем ее. Она у нас вакцинированная. Живет, допустим, в помещении или на улице, как мне было. Вот она вакцинирована мамка. Она кролится, допустим, 15 августа. Крольчатам на 1 сентября, допустим, 15 дней. Заболевания в сентябре очень сильно у нас в Беларуси проходят. Ну, особенно на нашей территории. Здесь влажность большая, поэтому Поэтому к 15 августу мы прокололи крольчиху, она вроде бы будет здорова, она кролилась. 15 дней крольчатам к 1 сентябрю. И что вы думаете, если, допустим, 5-10 сентября у нас миксоматоз к хозяйству появился, крольчатам будет хана. Почему? Потому что мы своих крыльчат не сможем провакцинировать, им еще нету 30 дней. Я экспериментирую, все равно падешь. Поэтому делайте акролы так или делайте помещение так, чтобы у вас вообще комара не было. Потому что сохранить молодежь вот эту, которая до 30 дневного возраста, очень-очень сложно. У меня было 18 кроликоматок, все они были привиты, ни одна не умерла. В одной только проскочил, легкая форма, я ее убрал. Я ее убрал. А всех крольчат 142 штуки пришлось убрать. Это было, видео есть. Кто не верит, заходите в профиль, смотрите. Дальше. По данным хозяйству у нас окром. Слава Богу, Юлька, покажи. 6 крольчат сверху. Так. Происходит кормление. Вот так. Мамка такая, такая мамка. Вот один, видите, уже вылез. Неудобно, руках работать, когда ты его не видишь. Мамка спокойна, но при этом первородка тебя сейчас сидят там же мальчики а ты девочка они тебе сидят дуренька а первородочка ну вроде спокойная дальше здесь у нас гнездо сделано здесь а еще нет здесь еще нет нет нет нет вру здесь вот сделано гнездо и здесь. Вы, друзья, можете задать вопросом, почему солома? Друзья, есть три варианта солома, четыре. Вообще без ничего в лотке пробовал, не очень понравилось, особенно в холодное период времени. Температура у меня была здесь 10 градусов, для инкорчат это холодновато. И моча плохо уходит, пускай дырки все равно плохо выходит у меня. Получается, это первый вариант, просто лоток. Второй вариант это сено, третий вариант солома ну а четвертый без ничего смотрите, вариант с соломой самый более-мен... а, опилки! опилки, пять вариантов, господи опилки это, конечно, самое идеальное но у нас в местности их практически не достать да? это раз второе, или есть, но нужно ехать очень далеко второе, Сена они грызут вот они натаскают в маточник они его все равно съедят, это сено все на пятые, там 12 сутки и корчат останутся что? голые вы откуда? Сын Божий. Эм, да, вот кроликовод, каждый, если кто держит кроликов, своих кроликов знает в лицо, блин. Э, это не то, что я тут такие. Поверьте, если кто держит долго, вы должны подтвердить. Напишите комментарий, знаете ли у своих кроликов или нет. Особенно характер. Э, дальше. Соломы такой вариант, что они, конечно, будут грызть, если клетчатки не будет хватать. Но при комбикорме, слава богу, соломы хватает надолго. И плюс упитывает всякую ту гадость, которая это, лишняя, все равно на низ пропадет. Но нюанс такой, что больше придется клеить, чистить под клетками. Уже не будет чисто какахи, а будут еще с вставками. Потому что она будет его грызть, перевалывать. Нервничают кратчихи дальше что у нас это брак это понятно здесь уже подрастают уже самостоятельно кушают великолепно достают до кормушечки здесь один как я говорил он отличался поэтому ну начинает уже это подтягиваться и сильно не выделяется здесь уже девочка на отдыхе девочка на отдыхе мы кричат убрали на 45 день и пересадили смотрите я тебя сейчас дорогой вот так вот возьму что да? вот возьму и тресну Видите, комбикорм, он в Африке комбикорм. Животики кругленькие, пыска, довольная, улыбается. А? Ну, молодец. Иди. А крючок мы этих отсадили, здесь у него не поднимаются, ну крючатки начинают у нас сидеть. Лапки уже больше и больше, ушки такие вот. Ну, такое существо, лохматое чудовище. А, главное, что поедам из комбикорма. Этого, слава Богу, хорошо. С поставщиком мы договорились бартером честно но что делать по-другому в жизни никак потому что это очень дорогое удовольствие эм, пройдись покажи наших малышей основное количество мяска мяской правда я не скажу что там у меня там 40 голов мяса в сутки ой ну там месяц даже ходит, нет ну, голов 10-15 мы можем продать, но мне такого количества нету. Ну, поэтому, кто знает здесь по местности, друзья, я обычно у друзей и знакомых спрашиваю, есть ли у вас наличие мяска, чтобы я мог потом кому-нибудь подогнать вам клиентов. М -м -м, мальчики, к сожалению, немножко похудели. Переборщил. Я по поводу диеты а, не буду врать, это да, правда, в жизни все жили. А, вот этот хомяк даже вообще перестал работать, потому что он был голоден, а, ну, питание вернули, и он довольно стал, начал работать, так и работал. Но он трус, и в Африке трус, видите, такое существо. Да, да, да, да. да. Ну, этот минчанин очень хорошо, между прочим, от него получили, Минску привет, а от него мы получили приплод. Та девочка родила от него, потому что мы поместных девочек будем вот этим поместным кроликом. Вот такой он большой. Для сетки, конечно, это большеватый, но, но кто не рискует, тот не рискует. Или же ничего не получает. Дальше, главное, чтобы вода тихо, есть. Тихо, тихо, Вода есть, корма есть. Желание разводить кроликов есть, не людей, а кроликов, а то вы подумайте, блин. Так что, если кто поближе, заезжайте в гости, все покажем, расскажем на живом примере, если кого-то интересует. Для продажи кроликов там уже 4 штучки есть, но, скорее всего, придется ставить их себе. Не из-за того, что я там такой плохой продавец, из-за того, что нужно увеличивать свои поголовье, я все равно хочу перейти на серебро. Не из-за того, что она супер порода, а из-за того, что этой породы нет еще ни одного хозяйства, которое держит только как полтавское серебро. Ну нет ни одного хозяйства. Есть там разные породы, а мне хочется, чтобы была одна порода. Плохо или хорошо, жизнь всех растает, всех все раз. Ну, ну да, я все-таки ошибался. Она тоже делает внезапно. Раз, два, три, четыре. Ну а там был батька. Все, друзья, я уже затянул и так кролик. Учился его ни о чем. Ну, от, не о как ни о чем, а кроликов, которые довольны, лежат. Кто-то говорил, что места мало. Вилка покажи. Все хорошо. Ну да, их тут не по попитаться штук. Ну, заметьте. Вот она, кроличья или а, кролиководческая радость, когда ты слышишь звук кроличат, которые находятся в а, Все кролиководы ждут, когда появится проплод. И ждут, когда появится приплод. Потому что вот такие кролики. Ну, кролики и кролики. А вот такие. Самое интересное. Всех благ вам, друзья. Всем счастья, здоровья, благополучия. Пойдем переодеваться. А, Все-таки не всю жизнь ходить в сланцах, да и в оборванных штанах. Нужно когда-то выезжать в город. Поедем мы на гулянку. Все, друзья. Завтра меня не будет. Всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия. Неба, ну давай. Ну, все, Юлька, ну поехали одеваться. Не пошли одеваться.